Друзья, всем привет! Наступила весна, вот-вот уже осталось снега совсем чуть-чуть, и мы все начнем кататься. А кто-то, может быть, себе еще выбирает квадроцикл, поэтому я бы хотел поговорить об этом. Кто-то уже, может быть, себе выбрал модель, а кто-то еще подбирает, даже не зная, с чем определиться. А в этом 2023 году появилось несколько новинок, и давайте я о них подробненько расскажу. Первая новинка от российского производителя компании Веломоторс – это Стейлзги Парт 2.0. Визуально он ничем не поменялся от модели, которая выпускалась с 2014 по начало 2023 года. Однако внезапно, без каких-то либо анонсов, без каких-то либо презентаций, компания Веломоторс взяла и прям вот запустила производство и официально начали поставлять в дилерские центры Стейлзги Парт 2.0. Чем же таким интересным эта модель отличается от предыдущей своей версии? 1.0, будем ее, наверное, называть так. И все многие привыкли это уже делать. Это пластик тот же самый. Глобально изменилось у нее, что проработали раму. Сделали гнутые рычаги. Появился ряд, ряд каких-то изменений в электрике. Появился фаркоп. Перенесли бачок расширительный. С передней части, где он был, под козырек, для чего это сделали, наверное, лучше ответить инженерам. А, ну и какие-то еще ряд доработок, которые, в принципе, вы могли бы ознакомиться более подробно уже в дилерских центрах стелса. То есть, придя, посмотря и более детально спросить уже у а, консультантов. А, что интересно, большинство, в принципе, квадролюбителей и те, кто имеет квадроциклы, и те, кто просто следит за новостями, все задавались вопросом, а где литр, где шнуркеля, где вынос радиатора? А вот «Веломоторс» решил поступить следующим образом. Они решили не выпускать литровый мотор со шнуркелями, с большими колесами, с выносом весной. Они решили это сделать осенью, когда сезон уже закрывается фактически. Насколько это логично и правильно, это уже решать компанию «Веломатрос», и пускай они не на этот вопрос. Однако, что интересно, по предварительной информации, пока она не точная, это лишь э, предварительный то есть это некие фотографии, проекты, которые вы можете видеть. А, появится шнёркер все таки у него будет, э, это будет такой робко себя представлять, как у «Ренегейда». Далее появится вынос радиатора, вы можете в принципе, посмотреть это на фотографиях. Изменится передний бампер, изменится задний бампер. Далее, что из таких еще интересных моментов, это новый литровый мотор. Мотор из себя представляет совмещенная часть с коробкой передач. Однако как бы, картеры у них раздельные, одинаковый, но они как бы разделены. Достаточно очень интересная конструкция. А насколько она покажет себя в надежности и вообще во всяких всяких вещах, это, конечно, покажет только практика. Вот. Но порядка по поводу цены. Значит, версия 2.0.800 уже фактически переваливает за миллион. А версия Extreme они ее решили назвать, будет уже стоить полтора миллиона. А может быть больше, а может быть меньше. Но пока предварительная информация такая. Я так понимаю, стелс Веломотор отталкивается от CF, как они обычно делают. И уже корректирует цены в зависимости. На самом деле, очень интересная новинка. Хочется посмотреть ее вживую. Я думаю, что компания Веломоторс проработала достаточно хорошо. И мы посмотрим, увидим, насколько она себя зарекомендует в дальнейшем. Вот как-то так, ребята. Вторая новинка уже от китайского производителя компании Одесс. Значит, компания Odas решила сделать следующее. Они решили идти по пути совершенно другого от всех китайских производителей и российских производителей. Помимо гражданских версий, их назовем без выносов и всяких разных вещей, они решили выпустить версию MatPro. Она мы привыкли называть XMR. Представляет себя следующее. Это визуально очень похожая версия на BRP Outlander XMR. А у него фактически то что. Также появился вынос радиатора. Вынос радиатора, закрепленный в дуге И также появились шнаркеля. При этом, ко всему прочему, у модели появились 30-е колеса на бедлоках. Выпускается эта модель на удивление. Даже BRP не выпускает. Каратыш, литр XMR, BRP не делает. Его фактически как раз китайский производитель решил его переплюнуть. И сделал каратыш и длинную версию. Мат -про, вот как XMR назовем, наверное, где-то более привычно. Вот, это удивительно. И при этом цена на момент как раз снятия моего ролика составляет 1 250 000. Но буквально недавно я узнал информацию, что эти версии подражают и будут стоить свыше там, 1 300 000. Насколько это окупаемо и интересно будет, покажет время. Однако, вероятнее всего, цена образования сказывается с ростом курса валют, валюты. Вот. По большому счету, что здесь изменили в этой версии, в отличие от предыдущих версий Одыс, которые выпускали 650, 800 и 1000 мотором. Здесь они, насколько вы уже успели узнать, кто не успел, так вот глобально пробегусь, это изменили электрику по баку, там проработки, доработки и все-таки навесное оборудование. Честно скажу, что это очень интересно, фактически ни CF не выпускает, вот коротыша литрового. Так тем более еще с выносом, со шнуркелями не стелс, не выпускает и остается. Единственный конкурент, который уже завод имеет сильные наработки, это на данный момент БРП. Но цена у него весьма-весьма и высока. Вот. И, кстати, Одус набирает очень большие обороты, однако ходит много разной информации о надежности и ненадежности этого квадроцикла. Но здесь решать, ребята, только вам. Много разных страшилок, чучелок висит, что Одус это ненадежно, ломается моторы. Однако, это все, так скажем, фактически нюансы. Но эту новинку стоит посмотреть. Придите в дилерские центры Одесс, уделите этому внимание. Поскольку она очень интересна. Фактически, как сказал мой товарищ, это Бирпилот Лендер Тень. Примерно как-то вот так. Ну что, друзья, третья новинка – Весны 2023 года от, от американского продавателя KNM. Что примечательно, хочу немножечко забегая назад, сказать, что стандартные версии с литровым мотором XMR, XT, XC, XMR Renegade, Renegade, XXC они также будут продолжать выпускаться, потому что они доступны на, на американском сайте. И они решили выпустить совершенно другую линейку, я так понимаю, перейти в класс, как раз где находятся всякие Honda, и Yamaha, Kawasaki, и полярисы. Так вот что интересного в этом получилось все они вот выпустили а и разделили их также на комплектации и цветовые гаммы. то есть появилась версия не поверите квадроцикла с 500 мотором до AВD я правда не очень понимаю, то есть внешне он абсолютно отлендер, который вы видели возможно ютюбе где-то уже в чатах. вот Следующая версия это будет 500-700 DPS, потом версии будет XT, и версия всем интересная, конечно же, это XMR, и версия будет Max XT. Вот, давайте поговорим все-таки про самую интересную для нас версию, это XMR, что интересного в ней. Она, кстати, будет выпускаться только в красном цвете. И что удивительно, у них теперь, я еще не встречался, естественно говоря, на, на квадроциклах есть конфигуратор, в котором вы можете конфигурировать различные опции и аксессуары. То есть вы, в принципе, можете сконфигурировать вашу модель и уже, так скажем, нажать, отправить дилеру, отправляется дилер, и дилер уже, соответственно, вам подбирает эту модель, или ищет, или как то там, либо еще, это не суть важно. Давайте поговорим по XMR. В принципе, что интересно в нем нового по сути? Это 700-й мотор, одни там говорят, так знаете, там 40-50 лошадей. Конечно, там будет порядка 50 лошадей, но ну, не меньше будет. Вот. Система вариатора у них уже закрыта крышками, вот. а при этом, что эта крышка снимается, и вариатор перед вами. Производитель заявляет о том, что они сделали достаточно очень удобно, чтобы можно было обслуживать технику. В том числе вариатор самостоятельно дома. То есть, заметьте, производитель уже заботится об обслуживании самостоятельно. Также... Квадроцикл будет иметь специальный держатель под телефон, уже такой, какой-то, как они говорят, премиум будет. вот USB зарядники будет. И будет она будет в, в, в, в такие грязевые уже шины на 14 дисках 28 размера X, XPS, называется Swamp King. Я не встречала эту резину, очень интересно, вообще посмотрите, как она есть, какие ее характеристики. Также шнаркеля располагается у нее очень необычно, также на приборной панели спереди, достаточно очень красиво, я вам скажу, это сделано эстетически. Все также в классическом стиле, то есть сделан передний, зам, передний бампер с переходом на вынос радиатора. При этом, если посмотреть, там такое достаточно сопло большое здоровый для того, чтобы попадал до воздух. Однако, как я знаю из опыта, семечки туда будут залетать на ура. А как от них избавляется и от грязи, понятия пока не имеет и техники у нас еще, я очень, думаю, скоро не будет. А может быть и скоро появится, все зависит от того, как люди будут ее завозить. Что дальше интересного такого? Гнутые рычаги будут уже у этого квадроцикла изменится изменилась у него задняя площадка теперь у нас такой выемка есть туда можно до различными кафрами которые оригинальные есть ну естественно же не оригинальных я думаю вряд ли вы что-то найдете только тупо как халкощить как мы в принципе большинстве случаев делаем но это работает это работает так дальше задний фонарь у него теперь в стиле классическом то есть не разнесенный он один как у версии G 1 интересно необычно а, то есть боксы у него уже этого откидного снизу я не наблюдаю вот а, что еще такого примечательного у него также остается тот самый висколог который многим нравится и не нравится некоторым людям но тем не менее он здесь есть вот а, и знаете что интересно вот такого еще происходит а, цена цена этой техники цена Цена этой техники, допустим, за версию 2ВД вы заплатите там, 6 тысяч долларов. Там, за версию уже полноприводную вы заплатите 9 тысяч долларов. Ну и вот так по нарастающей. Версия XMR с 700 мотором будет стоить 10-200. Сколько он будет стоить в России? Давайте посчитаем простой арифметикой. Достаточно несложно. С что что там НДС, пошлин транспортировки и растаможки. Берите коэффициент примерно 2. 2.0 я его называю, коэффициент можно брать, коэффициент 2.1. И получается, что эта техника в России будет стоить примерно 24 тысячи долларов. Перемножим на курс на сегодняшний день, порядка там давайте округлим. 76, пускай будет в большую сторону. И вот мы получаем эту цифру. Насколько интересно покупать эту технику, это вопрос к вам уже. Вот. но тем не менее это новинка, которая, я думаю, что скоро появится на российском рынке. Какой будет у нее спрос, я не знаю. Все-таки мы привыкли видеть версии XMR это тысячным мотором. Но на сегодняшний день компания Кианем не выпускает версии с тысячным мотором. XMR короткий, они ее делают либо 850 й короткий, либо ä, тысячный, но длинный. Вот так вот устроен мир. А вот сделает. Друзья, ну в целом я пробежался по версии по производителю КНМ. Вы можете более подробно зайти на официальный сайт КНМ, посмотреть и изучить более глобально про эту новинку, если она вам действительно интересна. На самом деле, мне бы хотелось увидеть ее вживую. Возможно, это произойдет.